Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том, что делать, когда вы посмотрели запрещенный контент 18+, как поступить, чтобы не загрузить себе вирус. Все просто. Смотрите, когда вы смотрите какой-либо контент... Это может быть порно, что в этом еще смотрите? Не смотрите его через iPhone. А если вы решили уже заняться таким домашним хобби, то лучше... Владимир, iPhone заряжен на не забудьте записать видео для Итак, каждый раз. Итак, чтобы не загрузить вирус, нужно что? Нужно скачать себе на устройство и смотреть ни в коем случае не смотрите онлайн так как малая доля, доля вероятности того что вы его себе загрузите чтобы избежать этого просто скачайте и смотрите или смотрите на других устройствах вот и все решение проблем но если вы уже нажали ok при каких-то таких испуганных обстоятельствах единственное что вам может помочь это сброс настроек переустановка ios но опять же не забудьте сделать резервную копию чтобы с нее восстановиться не потерять ваши данные вот и все решение но, также, если вы сейчас смотрите на телефоне, на чьем-то телефоне друга, на планшете, на телевизоре, может, на ноутбуке, вот этот QR-код отсканируйте себе и подпишитесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваши мнение в комментариях и не забудьте прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!